Всем привет, с вами Жора, по-батюшке я Григорьевич И сейчас я дам пару советов, с помощью которых именно ты сможешь исправить свою оценку в лучшую сторону Из вот такой горбатой, вот в такую рыцарскую, и интеллигентную Поехали Первый совет, который я вам дам, будет примерно таким Следим всегда за своей шеей Мы люди уже привыкли к тому, что если мы смотрим вперед Значит, осанка у нас ровная. Но есть такие люди, которые вот сгорблены. Это, во-первых, шея чуть вперед. Но делают они вот так вот и думают, что они идут ровно. Вы посмотрите, что это такое. Понимаете? Нам нужно добиться, чтобы шея была как бы под углом в 90 градусов. Вот. И не вот так вот. Ни в, ко ни в коем случае не делаем вот так вот, потому что это просто выглядит по-уродски. Ну, а вот так у нас ровно все, в принципе. Так вот не делаем. Смысл в чем? Голову приподняли, смотрим вперед, шею чуть-чуть назад. Ну и по итогу вот такая шея. С плечами у нас пока что, например, не воды. Вот такие плечи у нас. Окей. Первая шея. Вот сделали. Санка у нас не очень еще. У нас должно быть вот так вот. Вот хоп. Хопа. второй совет, который я вам дам это по плечам и по груди папа в детстве мне все время делал вот так вот, подходил получается мне сзади и плечи выгибал вот так вот, типа не горбся и вот так вот, хоп, ну вот, вот так вот и получалось что-то наподобие петушка я такой, пап, что мне вот так вот ходить? ну как бы смешно так вот, чтобы такого не было, лопатки прям вот так вот, ну не нужно сгибать это, во-первых, некрасиво смотрится, во-вторых, неудобно ходить, и любой человек чувствует дискомфорт. Чтобы не было такого дискомфорта, в плане, вот, так сделал, и как будто это тело не твое, ну, неудобно вот в такой позе ходить. И вот эта вот, вот эта вот осанка, так называемая, ничего вам не исправит. Вы, вы сразу будете дис дискомфорт испытывать и вот так вот делать. Я на черепаху, наверное, похож, да? Что мы делаем? Мы представляем воображаемый стакан с водой, как будто мы его держим на груди. Хоп! Поставили стакан с водой. И нужно все время его поддерживать, чтобы вода не пролилась. То есть, грудь делаем вот так вот примерно. Ну, а плечи уже автоматически идут назад чуть-чуть. И руки вот Параллельно что ли телу нашему будут идти вот так вот. Ну и получается примерно вот такая осанка. Я знаю, что первое время очень неудобно так ходить. Я сам себя приучаю, потому что тоже горблюсь. Это просто дело привычки. Если мы на протяжении 30 дней будем что-то делать стабильно, то по итогу у нас войдет это в привычку. Также вот. С нашей осанкой. На протяжении 30 дней стараемся себя держать. И осанка уже все. И некуда деваться. И вы уже ровненький. Вы уже царь. Вы уже интеллигентный рыцарь. В принципе, все. Вот эти два совета вам очень помогут. Давайте еще раз их повторю. Первое. Шея. Если мы смотрим ровно вот так вперед, это не значит, что у нас ровная осанка. Выравниваем шею. Смотрим вперед. Второе, представляем, что у нас грудь это полочка, а на ней стакан с водой, и нам ну никак нельзя прокинуть этот стакан с водой, а то взорвется там что-то внизу, все взорвется там, вот. Грудь держим ровно, чтобы не уронить стакан, а руки вдоль тела держим. Ну, естественно, мы ходим, руки, руки тоже ходят. Ну и пожалуй на этом все. Пишите в комментарии свои темы для видео. Просто напишите тему, и я сниму по ней видео, и ты попадешь в ролик, если эта тема будет интересная. Ну и все, увидимся в следующем видео. Пока!